У него, во-первых, вылетает первая передача Выбивает первую передачу Такую хрень подобрали Впоследствии сезона Начало поджирать жестко масло Погнали Это неприятно Да, 300 тысяч пришло, да? Да угу, Все, спасибо 300 000, мои Да, да, да, все правильно я же тоже хотел помочь, а он с лебедкой. Ну что, друзья мои, поехали. Сейчас будем кататься на Yamaha Dragstar. Подобрали мы его зимой. Грубо говоря, Это что ж такое? А мать! Мне нравится, вылетает передача. Выбивает первую передачу. Такую хрень подобрали Да, надо будет по поводу передач что-то решать Либо это коробка, либо это сцепление Да, скорее всего коробка Придется разбирать, человеку делать Оборотов до хренища Выжимается сцепление хреново Сейчас вроде получше тросик подтянул Но что-то мне не нравится, как включается первая передача, если честно Вернее она выскакивает Надо будет скорее всего ремонтировать человеку передачу Это мы вляпались по самой не балуйся». А нет, не вылетает уже Вот смотрите, сцепление подтянул И уже как бы видимо она и до, до конца Потому что вело сцепление Сейчас уже не вылетает Я уже перепугался, что мы попали на коробку Либо сейчас еще раз проверим Ну так-то вроде все остальные передачи нормально Так, руки вот они Мотоцикл никуда не тянет Собственно, вот он плавно, ровно едет. Я немножко искремил на, на левую сторону. счетерил потому что все равно сзади кофры, какой-то вес где-то есть, что-то такого плана. Лезть я никуда не буду, потому что здесь все-таки... Вот, сейчас теперь нормально сцепление, да. Потому что здесь кофры висят, мотоцикл чужой. Я такой фигней страдать не буду, потому что могу зацепить кофрами все это дело. Нет, вылетает первая передача Все-таки надо, короче, с коробкой что-то решать Заказывать вилочки, это тоже а, Где-то месяц-полтора То есть, для начала, чтобы это заказать Нужно сначала понять, что там не работает да? Ну, то есть, как бы, заказывать на обум запчасти Которые, Павлина, не нужны Кому это надо Ни мне, ни ему, никому это не надо Но как бы, первая передача, если вылетает По крайней мере, тронуться на ней можно Вот она, видите, вылетела ну нет, в принципе разгоняться можно, первая вылетает, да. Но мы когда покупали, было столько снега, что было без вариантов вообще что-либо как-то понять, как она вылетает первая вторая. Снега было в этой этой зимой настолько до хрена, что мы когда выкатывали этот мотоцикл, во-первых, гараж там а, практически вы откапывали, эвакуатор подъезжал там очень проблематично, где-то что-то попробовать первую вторую, ну просто было без вариантов. Передатчик поклацал, немного громковато работает, но это вопрос еще к тому, что масло не разогрелось, как должно. Я так подозреваю, что эта девушка каталась, может быть, и так. Может быть, у нее начала ломаться коробка, и те механики, которые вы видели на ролике, они там все это дело хихиха-хау, молчали, Да кто скажет? Они да нормально, что обслуживалось, все нормально, что, как говорили, так и делало. То есть, коробка начала умирать Соответственно, они сказали, сливай мотоцикл Может быть и так У этого мотора еще что-то с тягой хреново Он, видимо, сейчас, если ему настроить клапана Я думаю, коробка будет вылетать вообще еще быстрее Потому что он что-то как-то не очень едет на, на мотоцикле мы на таком ездили Он прям, ну так, интересно, его накручиваешь Он прям так нормально едет Вот, а это что-то как-то так, неохотно Сейчас, если ему сделать коробочку Сделать ему нормально, посмотреть, что там у него с компрессией вот. Мотор работает нормально, но в том плане, что вот он... Ну, нет у него подрыва вообще такой, вот, он вяленький. Хотя мотором тормозит нормально. Я думаю, скорее всего, это клапана, потому что мотором, если тормозит, вот у него с карбами проблема тоже. То есть они вот начинают работать и не, не переставая. Это вообще неправильно, так не должно быть. То есть они даже будут сбрасываться. То есть, скорее всего, там кто-то... что -то насинхронил, короче. Не хрен лезть в технику, и она не подведет. Вот, опять, вот, что это такое, я даже не трогаю. То есть вот так вот ездит, что ли, получается. Что Но нет у него первой передачи толком. Вот он не едет реально. Там кто-то на... накрутил ему карбюратор. И вот, руки, вот они. Так, первая передача воткнулись. И вот смотрите. Опа, выскочила, видите? Неприятно, конечно, реально неприятно. Будем разговаривать с человеком, как он скажет. Можно бы ушные нас запчасти найти, можно новые. В любом случае, я признаю, что как бы это не совсем красиво. Ну и проверить мы не могли нигде абсолютно. Никакую гарантию никто дать не может. Если бы это было лето-осень, тогда другой разговор. И приступили парни к снятию и разбору этого мотора. Неожиданно выяснилось, что мотор снимали и разбирали до нас. Слизанных грани не наблюдается, но вот так на заводе Yamaha не делают. Также можно заметить по этим царапинам на поршнях около стопорного кольца пальца. Самое непонятное, как можно было поршни поставить наоборот. In – впуск, X – выпуск. Тут клапан цепляется за поршень, потому что не попадал по диаметру в выемку. Дальше нас ждал трэш, который поставил в ступор, вплоть до приобретения нового коленвала, ну или двигателя. Мы не можем снять колокол ротора генератора. Для демонтажа использовали самодельный съемник. Такой вот съемник. Здесь на трех болтах и один центральный болт. Затягивайте третьих болта до конца, буквально. Когда затянули центральный болт до предела, ударом молотка один удар, опять поворачиваем. Устанавливаем съемник. Без съемника, к сожалению, никаких вариантов нет. Чтобы сделать... Кто хоть раз менял обгонку, знают, что колокол на этом моторе снимается с конуса, практически элементарно, без особых усилий, с помощью подручных средств или самодельного съемника. В году 2013, еще до того, как появилась мастерская, мы эти колокола снимали с помощью самодельных съемников на тоненьком металле. На данном фото видны эти рукоделия. К сожалению, не все фото сохранились, но нам это удалось. Я хрен знает, как его здесь посадили. Но мы вот мучаемся уже почти весь день И мы не можем снять вот эту фигню Да, все, уже и коленвал даже погнули Нам пришлось прибегнуть к силе гидравлики ну вот, для понимания, вот такой вот съемник гидравлический, который давит 5 тонн. И он ни хрена не снимает. Уже ребята мучаются. Сколько? Час, наверное, его уже ковыряют. И грели. А он ни хрена не снимается. Приносим свои извинения за вертикальное видео, потому что это мы снимали владельцу данного мотоцикла. Просто теперь собираем всю информацию по крупицам спустя два года, чтобы вам показать нашу историю. Сейчас был такой жесткий бодобум. Поставили под нагрузкой, грели. И гайка выровняла сразу. Бабах был такой, короче говоря, слетел. Я не знаю, сейчас раскрутим, посмотрим. Получается, гайка была накручена, и она своим вот этим вот давлением, получается, выровняла резьбу гайки. Так что, может быть, все не так потеряно, не так все плохо. Жованный крот, на ну, что? Что там было? Да это обгонная муфта. Шпонка? где шпонка? Шпонка где а, бля, шпонка не родная. Они походу свою проебали. По-русски скажу. Шпонка не родная. Попробую ее вытащить. Она тихий, ты ее вытащишь, наверное. Как можно было накрутить? Подожди. А, да х... теперь. А вот она, блядь. Она не родная шпонка, блядь. Она маленькая. Так это вообще какой-то кусок. Они неправильно ее поставили, открутили наконец-то. И гайка, кстати, поравнялась, Так что может быть не все так потеряно. Да. И за, ней, за нее держалась все. Ну да, теперь. Ну да, сейчас такой большой хлопок был, как будто кувалдой по мотору ударили. Жалко, я не смог снять этот момент. Вот такой вот съемничек. Так что все не так печально, сейчас будем разбирать. Здрасте всем снова, мы в сервисе находимся. Это у нас тот самый Драгстар, который вы видели, сейчас его полностью подготовили, собрали, мотор, он уже в сборе, сейчас мы попробуем его завести. Собственно, вот он мотор. Сейчас хотят ребята, чтобы он остыл, отрегулировать ему клапана. Сегодня у нас 2 апреля. Он остынет, сделают ему клапана, мы на нем прокатимся. Сейчас вы видите список тех запчастей, которые мы купили на него. И список тех работ, которые были выполнены. Если Александр захочет заплатить, он заплатит. На его личное усмотрение. Сейчас поеду на нем кататься, проверяться. Проверять будем первую передачу. Как она работает. Потому что здесь капиталили мотор. Опа. Вылетает. Сейчас мне кажется вылетела передача, то ли я не очень хорошо включил. Первое, первое, первое, так. Вылетает. Все-таки она вылетает. Я не знаю, что здесь чем поменяли вилочки. Но мотор работает, конечно, поинтереснее, чем он был. Да, мотор работает хорошо. Так, надо будет поменять сцепление. Может быть, не довтыкается передача, хрен знает. Но что-то мне это ни хрена не нравится. Вообще полная лажа. Вылетает! вылетает? Я вот здесь попробовал, она вылетает. Видишь? Смотри. Может, все таки сцепление поменять ему? Я просто уже даже не знаю. Так, ну что, снова располовинили мой мотор, который снова вышибает вот эта вот злосчастная первая передача. Итак, вот у нас получается шестерни. То, что мы не доглядели. Просто парни перебирали, поменяли вилочки Смотрите, какая ситуация вот такая Вот, вот стерта к чертовой матери Причем стерта основательно Не то, что там, как говорится, слегонца да? Тут прям тут, ну так достаточно ну, Даже на камеру видно Вот, я немножко приболел, поэтому насморк, извините И, соответственно, ответная часть вот эта вот Ее тоже будем менять Знаю многих мастеров, которые наваривают, натачивают, напаивают вот, Мы этим заниматься не будем, потому что есть вероятность, что оно отколется Здесь, скорее всего, идет еще дополнительная цементация металла Сейчас, если его перегреть, то будет, конечно, печалька С этой стороны вроде все ровненько, красиво, поэтому мы это ставим назад Тут, конечно, в любом случае на любой коробке будет какая-то выработка Но это уже отвечает за четвертую передачу А в данном случае вот это вот отвечает за первую, четвертую Не хотит, не хотит да, вот, с двух рук ее ставил, потому что одной рукой не очень удобно и вот она получается выработка раз и выработка два сейчас будем искать деталь, будем искать кто нам в это непростое время сможет заказать привести вот я связывался с предыдущими поставщиками где мы заказывали вот эти вилочки которые вы видели прокладки там и тому прочее они сказали что сейчас не могут то есть мы будем либо доставлять из японии эту деталь через Таиланд наш знакомый нам а потом ее отправит либо через предыдущих поставщиков которыми мы работали там в каком-нибудь шестнадцатом семнадцатом году сейчас спросим какой из них сможет нам доставить это дело быстрее Лузер, но ну, не ошибается тот кто ничего не делает. Первый старт только завели, запустили. Только-только первые секунду он прогревается еще. Сейчас будем проверять коробку, работает или нет. Ну, в смысле, получилось у нас исправить неполадку первой передачи. Или снова будет скотина выскакивать. Надеемся, держим, крестим пальцы, парни, давайте вместе с вами. Первый запуск не совсем удачный. Каким-то образом почему-то сдохла задняя свеча. Купим сразу две и поставили. Вот свечку поменяли, первый заезд. Ну катись уже. Погрели чуть-чуть. Уже слышу, что не вылетает. Вылетает? Да? Какая? Пятая? Вторая. Восьмая. Вроде катнусь? Ну, давайте катнусь. И вылетает. Она примерно уже вот здесь. Сейчас покажу. Вот так. Она уже вылетала. Я примерно килограмм 120. И Ленчик сколько это? Килограмм 70, наверное, да? 65. Ну, вот, получается, примерно 180 килограмм. Сидит на мотоцикле. Так, первая передача. Поехали. Как вы видите, господа, ничего не вылетает. Опять первая передача разгон Огонь! Настал день Х, сегодня у нас 3 июня. Приехал Александр. Александр, возможно, показать в кадр? Вот, говорит, можно показать кадр. Вот он, собственно, Александр, высокий, большой. Проверил коробку, проверил мотор, работает все вроде ровно. Вопросы есть какие-нибудь, Александр? Нет, нормально. Вот. А по поводу там, кстати, когда говорят, типа, да вот, да ты просто вляпался, ты мраму поменял, потому что тебе там какой-то блогер или богатый человек тебя за жабры взял. Тебя Александр, наверное, тоже взял за жабры. А вы кем работаете, Александр? Станочник. Вот, то есть обычный человек-работяга. Ну, не обычный, конечно, потому что ножник это уже не обычный. А, человек-работяга взял себе такой мотоцикл. Вы помните, да, зимой. Мы не могли проверить, потому что мы закатывали мотоцикл в пятером, вот по сугробам по колено. Случилось, случилось, человек покатал сезон. А, и сейчас пригнал его к нам. Мы его разобрали, сделали, собрали. Оказывается, не сделали, потому что коробка у нас все равно не работала. В итоге мы снова его разобрали, собрали, и сейчас, вот как бы, Александр его забирает. Собственно, вы сейчас видите список работ, которые были проведены месяц с запчастями. И видите, сейчас сколько Александр нам за это денег отдал? Сколько? 70. 70 тысяч рублей. И за это мы ему крайне благодарны и признательны, потому что человек сам изъявил желание, правильно, нет? Ну да. Сам изъявил желание заплатить нам такую сумму, и за это мы ему говорим спасибо. Все, всем пока.